Вот, роза ветров как на взлетно-посадочной полосе выстроились в очередь и приготовились к своему движению вперед к взлету и поездкам по интересным красивым местам.